Абонент временно недоступен. Любимая, привет, это я. Абонент временно недоступен. М -м, в общем, мне тут нужна твоя помощь. Абонент временно недоступен. Я тут не могу разобраться, а носки с трусами можно стирать? Ай, козлина ты тупая. Но я же просила, не звони мне в рабочее время, носки, трусы. Меня могут уволить. Все разговоры записываются. Ладно, я тебя понял. Давай тогда для конспирейшн просто скажи, на какие кнопки жрать. Включаю голосового помощника. Если одежда состоит из хлопка, нажмите кнопку «1». Из синтетики – кнопку «2». Шелк «3». Откуда я знаю, из чего они состоят? Я думал, просто из ткани. Если вы тупой, дождитесь оператора. Время ожидания – 8 часов. Сколько?